Сниму у них какой-нибудь отель здесь рядом и думаю, что на пару месяцев вперед снять пока что. И здесь такая же фигня, открутить? Такие дела. Ребята, с утра как по расписанию, как по расписанию приехал State Troopers, полицейский. И говорят, ну что там, чувак, ты еще здесь? А он, оказывается, здесь был уже. Я только проснулся, так что извините, буду в таком виде. Ты что ты как? Я говорю, да как, нормально, как, видишь, я уже на дороге стою. Он говорит, ну отлично. Ну, что, говорит, что, как, какие дела? Я говорю, я звонил в Пайл, ты реально, я сейчас звоню в Пайл, они знаете, что говорят? Поскольку они вчера здесь встретились, они очень сильно обиделись. Они говорят, звони в тейку. Я говорю, а почему вы не можете помочь? Я вам звоню. Нет, ты вчера звонил в тей, сейчас тоже звони в тей. Почему я тоже звоню в тей? Звони в TA. Хорошо. Звоню в тее. Они говорят, и вчера нам звонил, мы приезжали, два раза уже, и типа, это нереально. Я говорю, так вы мне сказали подвинуть мой трейлер, я его подвинул. Это нереально, ну короче, блин, такую фигню гонит. То Он полицейский поехал, он говорит, я ему говорю, чувак, куда еще можно позвонить, я позвонил в две организации, они нифига. А я такой голышом вышел к нему здесь, он говорит, ну ладно, все нормально, это твои там деревяшки стоят, я говорю, да, ну не забудь только забрать, ладно, я говорю, ладно. Он говорит, ты, ты не замерз? он мне говорит, я говорю, не, не замерз. он говорит, может еще что-то надо, ничего не надо, ну ладно, я поехал, ну давай же. такие дела. Итак, ребята, я проснулся, переоделся, погода шикарная на улице, солнышко светит, морозно, Да не знаю, минус 10 может быть. Ну, когда двигаешься, я даже спотел. Даже вспотел. Когда двигаешься, отлично. Можно посмотреть, как мы здесь вчера подключили. Защелкнулся ли кинг-пин. Короче говоря, смотрите, что я начал делать. Позвонил в одну компанию в Пайлот. Они сказали, что это не наш ордер теперь. Теперь это Тией. Мы разобрались. Хорошо, звони в ТИ. Пайл говорит: мы не прием. Тией говорит, у нас 5 машин перед тобой. Ну, короче, че скучать. Я, знаете, что сделал? Собрал вот эти все деревяшки. И самое главное, смотрите, как у меня сейчас стоит трейлер. Но! Наклонён-то чуть-чуть, а что я сделал? Сейчас я вам покажу. Я взял 30-тонный домкрат, помните, который я вчера купил? Он нифига не работает, он не работает, я его сегодня сдам. 20-тонный, наверное, оставлю, пускай будет. 30-тонный просто не работает. Закрутил на всю, пытаюсь поднять, нифига. Короче, 12-тонный здесь. Помните, они плакали? Ой, раму гнет. Я купил лапки такие, они мне очень помогли. Я выстроил такую конструкцию. Здесь 12 тоником, здесь 20-ти Тоже поставил лапку. Лапка очень реально помогает. То есть она, ну, как вы понимаете, пространство увеличивает. Может быть, ее стоило вот так поставить. Но я боялся, что соскочит. Так она точно не соскочит. Короче, я поднял максимально, насколько возможно, подложил везде. Понятно, что это деревяшки, что это не металлические какие-то пластины. И оно их сейчас будет прожимать. Но я их поставил максимально много. Вот здесь поставил, вот под колесо поставил. Вот здесь поставил под колесо, вот здесь поставил под раму. Ну, то есть, я понимаю, что она сейчас ее, скорее всего, будет ломать, давить на нее, но все равно на то же место оно не опустится, где оно было, потому что колеса у меня, смотрите, насколько висят. Во! Видели, Насколько я поднял? Вон. Сантиметров 10. Фух. А раньше оно у меня стояло на асфальте, поэтому сейчас потихонечку опускаю домкраты, перезаряжаю их и поднимаю еще выше, чтобы ребята, когда приехали, намного быстрее сделали свою работу. Им просто нужно будет открутить колеса, перебортировать и поставить на место. Я уже все подготовил. Ну и потом, соответственно, деревяшки мои снять, хотя не обязательно я могу их сорвать. Движением. Такие дела, ребята, не скучаю. Ну что, ребята, как вам такое? Сейчас она, по-моему, даже наклонена в левую сторону. Отлично. То есть поднял достаточно для того, чтобы заменить колеса. Еще раз перезарядил домкраты и поднял, насколько это возможно. Немножко приспустил домкрат и оставил. Думаю, пускай домкрат немножко держит. И держит мои деревяшки. Отсюда тоже все убрал, чтобы можно было колесо... Открутить, убрать, открутить, убрать. Здесь такая же фигня. Открутить и все. Здесь тоже немножко предпустил домкрат, но оставил. Пускай он как бы в качестве такого держателя, знаете, такие бывают подставки. Жду теперь, не знаю, какое время. Видите, вчера, вчера они, блин, на перегонки приезжали ко мне, но ничего сделать не могли. А сегодня работа простая, но, но никого нет. Пойдемте, я вам покажу, кстати, пока вспомнил, где мы вчера стояли. Но очень, -очень хорошо видно было. То есть я ехал вот оттуда в воскресенье, в субботу, да, это было... Суббота обед. Сегодня уже понедельник, ребята, обед. Воскресенье, понедельник. Два дня уже стою здесь. Вот она обочина, но я решил, ну, для безопасности, так, в принципе, многие делают, еще немножко дальше уехать. Но не учел, что у меня трейлер-то наклонится, и не учел, что на утро будет снег. Повалит снег, заморозит-разморозит, и грунт немножечко подтает. Вот, видите, вот здесь я встал, вот здесь мой лендинг-гир был. И в этом положении, конечно, ни в коем случае нельзя отцеплять трак. Вот, видите, еще... Еще когда снега не было, вот так здесь было. Потом налетел снег. И все, мое колесо заднее стояло где-то, где-то, наверное, вот здесь. Вот они, видимо, домкрат пытались подставить. Ничего не получилось, домкрат уходит. Я говорю, ну деревяшки поставьте, в чем проблема? Но они говорят, что когда ты начинаешь это поднимать, оттуда он начинает скользить сюда, поняли, да? Поэтому положение сложное было. А вот здесь был Лэндин мой, я хотел его поднять, ну. Его уж тем более нельзя поднять. Вот сейчас, когда он траком зафиксирован, тогда практически без труда поднял заднюю часть автомобиля. Но теперь ждем помощи. Приедут ребята, будут менять колеса, что делать. Пойду теперь завтракать, ребят. Завтрака не так много осталось. Каша, по-моему, была. Молочко немножко есть. Вода самое главное есть. Сколько там люди живут без еды? Много, правда? Вода есть. Чай есть. Все. Больше ничего не надо. Ребята, сейчас позвонил еще раз на вот эту заправку на станцию, которая выезжает. Они говорят, что у них много очень работы, много клиентов. Я говорю, ну, сколько примерно ждать? Примерно сколько? Она говорит, ну, я не знаю, потому что это дорога. Понятно, что у всех свои, свои ситуации. Кто-то дольше, кто-то меньше. Она говорит, ну, больше двух часов, она сказала. Я вот думаю, что делать. Отцепиться я, естественно, не могу и не буду этого делать. Машину я попробовал одну завести, она не заводится. Я думал, съездить хотя бы там на заправку, там повеселее все-таки, да, и позавтракать нормально. Но, в принципе... Еда у меня на исходе, сейчас вам покажу, что у меня осталось. Вот смотрите мой холодильник. Здесь есть сока чуть-чуть, здесь есть кусочек пиццы, молоко. Молоко, молоко, это хорошо, да? А, а что здесь есть? А здесь есть у меня, где, вот она, каша, каша, каша, два разных вида есть. Вот такую я кашу сейчас достану, вот есть каша. Я ее заливаю молочком, сейчас я достану тарелку. И ставлю в микроволновку, а еще у меня есть банан, я туда банан покрашу. все, больше у меня еды не осталось я надеюсь, что я сегодня отсюда выйду ребята все-таки приедут, когда-никогда сказали больше двух часов, но что делать, не знаю, то ли солярку экономить, может быть заглушить, завести маленький движок вот этот наверное так сейчас сделаю, потому что потому что есть Алешка у тебя ребята, новое обновление короче говоря, я поднял на домкрате все, все свои колеса, соответственно, их теперь можно поменять, но эх, Проблема, снять у меня их получится, а вот поставить обратно, забортированные уже не получится Если сейчас приедет, конечно, какой-то другой мужик, нормальный, не лентяй, то мы все это с ним сделаем, а если нет... То он мне ничего не сделал. Поэтому я попрошу его хотя бы просто забортировать, чтобы я был забортированным колесами. Не знаю, согласится ли он на это, потому что они такие странные. И вообще, если он приедет, потому что пока никого нет. Знаете, в чем дело? Дело в том, что когда колесо ну, взорвалось, вышло из строя, оно за собой начало тянуть вот этот вот вот этот вот кусок шины. Тянуло, тянул, тянуло и разбило ближайшую подушку. Прорло подушку. Таким образом, сейчас я поднять на подушках свой трейлер выше, чем ось колеса, я не могу. И туда, соответственно, колесо тоже не влезет. Для того чтобы оно туда влезло, я вам покажу позже. Мне нужно его поднять, сделать разрыв, разбег между, соответственно, осью, колесом, да, барабаном и э, самой рамой. Вряд ли он будет мне подушку менять. Короче, похоже, я, во-первых, здесь остаюсь жить, а во-вторых, я покупаю себе, наверное, уже трак полный инструментов. Сейчас вот сижу, обедаю. Ничего, еды-то не осталось, ребята, осталась вода и вот хлопья. Ой, вода, ну да, вода осталась, молоко и вот хлопья. Сижу, хлопьем. Короче, решение такое, поскольку я сейчас предвижу уже его... Нытье и отказ от продолжения работы, и вообще не по это приедет он или нет. Я сейчас вспомнил, что все-таки у меня одна машина есть ездящая, это Корвет и Феррари. Но Феррари брать как-то не очень, а Корвет, я думаю, выгоню. Но чтобы его выгнать, мне надо две другие тачки, которые не ездят, выгнать. Короче, такие проблемы, блин. Как мне это сделать, не сильно понимаю. Выгнать, а потом лебедкой затаскивать. Ну. Что делать, ребят, не сидеть же, ну пойду что-то поделаю, хоть... Хоть какое-то развлечение. У меня будет машина, поехать хотя бы еды себе купить, правда. Вот, ребята, я о чем вам говорил. Видите? Снять-то их достаточно места. А вот для того, чтобы назад поставить, вот как здесь, видите? Она не пройдет. Поскольку здесь есть вот этот oil hub. Можно его снять, конечно, и масло все вытечет, Но я сниму только вот эту часть. остальная останется. Поэтому не факт, что она все равно посадится на свое место. Будем, конечно, пробовать, когда сейчас приедет, но... Я точно знаю, что в таком положении нет Потому что надо поднимать подушки А подушка у меня вот здесь порвана Вот видите, сквозное отверстие Она порвана Есть вариант еще ее попробовать заглушить да, Посмотреть от нее какой подходит шланг И каким-то каким образом ее заглушить Но для этого, я думаю, надо снять колесо Чтобы мне было удобнее подойти Потому что пока вообще неудобно Ну ладно что мне делать? Я попробовал завести вот эту машину. Она, видимо, от холода замерзла. Подсоединяет джампер, нифига не заводится. У меня есть еще какая машина? Вот эта машина, она работает. Но она без крыши, я на ней далеко не уеду. Феррари, она слишком далеко. И у меня есть еще вот, пожалуйста, по она не работает. То есть я ее снова выталкивать буду. И а, вот эта вот инвалидка, она тоже не работает. И есть впереди самая Корвет, она работает. Поэтому, наверное, будем сейчас выталкивать вот эти две, потом как-то их заталкивать. Фиг его знает как. В принципе, здесь на асфальте попроще дела. А, ребята... Но, если я буду сидеть, то точно ничего не добьюсь, правда? Это, и это и в жизни так, ребята, и вас тоже касается. Будете сидеть на месте, нифига ничего не добьетесь. Будете двигаться, хотя бы есть какая-то вероятность того, что что-то получится. Никто вам не гарантирует победу, но какая-то вероятность есть. Поэтому будем идти к этой вероятности. Какая-то, ребята, фигня происходит. Аккумулятор здесь сел, я подсадил свой джампер. Но заводиться она отказывается. Не хочет заводиться она. Не хочет. Что же делать, что же делать? Что же делать? Да, проблемы, ребята, проблемы. Подсосы я здесь не вижу. Какие-то вот есть два вот эти какие воздухозаборника, блин. Они были открыты. Что, пробуем еще раз? Пробовал качать, пробовал и не качать, пробовал. Нифига не получается. Ладно, может быть к лучшему. Может и не надо ее трогать, да? Если не получается. Значит, переходим к следующей идее. Просто машина мне нужна, чтобы быть мобильным, чтобы с голоду не умереть. Поехать какие-то запчасти, детали купить, потому что если он сейчас приедет и скажет, я не могу тебе поменять аирбэк, то я буду его сам менять подушку. Тогда, наверное, сейчас пойду попробую заглушить ту подушку, да? Получится ли заглушить каким-то образом. Не знаю, обычно, говорят, туда подшипники дают, да? Подшипник у меня нет. Ну, короче, посмотрю, как она там все устроена вообще. Может, получится заглушить. Если получится, то это уже полдела, у меня уже он поднимется. Если нет, ждем подмогу, что он скажет. Но нет, тогда что, у меня остается Феррари. Фер. Короче, ладно, будем решать проблемы поверить в поступление. Посмотрим, что он скажет, потом решим. Ребята, огрызки вот здесь были. Я их кое-как снял. Тяжело, конечно, монтажка маленькая у меня. Где-то вторую потерял, не могу найти. Вот. Теперь... Сноту я явно не сниму, потому что через две нужно двигать. Я просто хотел добраться до аэрбэга, до подушки, ребята. Воздушный. Пока не удается ни с той, ни с той стороны. Видите, все не очень хорошо. Если только подлазить с той стороны. Не знаю, что делать, не знаю. Подмога так и не приехала. Но мне надо понять, смогу ли я ее заглушить. И как дела со второй подушкой. Где вторая? Раз, два. Вторая вот здесь. Была. Она Что там с ней, надо понять. Она тоже в плачевном состоянии, но, по-моему, она не спускает. По крайней мере, в ней отверстие не видно, как там, прям сквозное. Так что сейчас буду смотреть, как я ее могу заглушить, чтобы все-таки поднять, хотя бы один эксел вот этот поднять, сюда поставим шина и уже хорошо. Фух, ребята, ну и работенка. Короче говоря, я подлез со стороны, не подлез. С той стороны, со стороны дороги. Подлез, подложил. Я вот весь, наверное, грязный, но неважно. Подлез, открутил, сверху идет трубка. Подачи воздуху на эту подушку, я ее открутил, перегнул, пережал и zip-тейпами, вот этими zip-тейпами, я ее перетянул. Пойдемте заводить трак и пытаться подушки включить. Это у нас работать не будет, но она нас не интересует, а вот это должна. И кстати, ребята, помните, я недавно провод прокладывал? Вот он, все оторвалось, все оторвалось. Ладно, загнем его сюда-назад. И по старинке будем тачки выгружать уже нашим способом. Хотя я там пытался, конечно, все это дело... Но нет, оно как начало болтаться, шина начала болтаться. И все разодрало там, и намотал сюда аж плюсовой провод. Но главное, что он включается вот сюда здесь. Поэтому это не помешало. Пойдемте пробовать. Небезопасно. Короче говоря, я накачал воздух в систему. Включил воздух на трейлер. Пойдемте посмотрим. Что там происходит? Может быть есть какие-то улучшения? И подушка сработала? Нет, шипит что-то. Что шипит? Не держит, да? Похоже мой шланг не держит. Сейчас посмотрим. Да, мой шланг отказывается держать, но его довольно легко пальцем заткнуть. Странная ситуация. Если я затыкаю, то, то проблем не остается, ребята. Если я затыкаю, то проблем не остается. Значит, я на правильном пути. Что же сделать? Еще раз перегнуть попробовать. Попробую, наверное, еще раз перегну. Все то должно получиться. Либо запихать в эту трубку какую-нибудь деревяшку, что ли. Ребята, смотрите, что я придумал. А вот эта линия, которая идет на аэрбэк, на подушку, она металлическая или, или какая-то она то ли алюминиевая, то ли медная. Короче, я ее сгинаю, зип зиптейпами затягиваю нифига не помогает, если бы она была пластиковая, это бы помогло ничего не помогает, то есть, поняли, да? тогда я, знаете, я залез в свой тулз, свои инструменты, нашел вот что вот такой тройничок я заказывал когда-то по ошибке, мне нужен был другой размер, но я такой искал, и вот эта резьба ровно подходит в тот переходничок, который я накручиваю уже на подушку знаете, что я придумал? Я нашел шланг вот такой. Знаете, где я его взял? Я его открутил вот отсюда. Вот. Моя пневматическое сиденье. Видите, вот пневматика здесь. То есть для того, чтобы оно поднималось от кнопочки. Я туда кусок отрезал. Там укоротил присоединение, чтобы воздух не выходил. И все. И теперь я могу сделать вот так. И сейчас я скреплю зип-тейпом. И это пропускать уже не будет. А потом я это все дело накручу на тот переходничок. И все получится, ребята. Помощники, пока мои не едут, я буду заниматься. Кстати, зипты, ребята, никогда не оставляйте в холодном месте. У меня одна пачка в холодном лежала, одна здесь. И эти, видите, какие мягкие, не ломаются, а те все ломаются. Все, можно выкидывать, я так думаю. Все, вот так вот я делаю. Just in case я поставлю три штучки, чтобы, мало ли что, сейчас на холоде она размерзнет, замерзнет. И, и еще третья вот сюда в конец. Все, теперь она не будет спускать, даже если она будет немножечко спускать отсюда, ничего страшного, компрессору хватит мощности накачать другие подушки, а это пусть подспускает, пускай компрессор все время качает, но по крайней мере я смогу уже, ребята, доехать, понимаете? Все, пойду остальное лишнее отрезаю и вот это накручиваю на, как вы поняли, линию с тройничка, тройничка который идет на компрессор и на две подушки. А потом, соответственно, еще две подушки и еще одна линия. Но меня она не интересует. В общем, рассказываю, ребята. Видите уже, сколько у меня инструментов? Вот с этой фигней у меня ничего не получилось. Резьба оказалась не совсем такая. Я открутил наконечник. Там переходничок был на подушке, наверху, с той стороны. Я его открутил И смотрите, что придумал. Вот он. Вот он, наконечник. Я его закрутил сюда. А в него вбил просто шуруп. Внутри нет резьбы, но я вбил прям молотком. Я думаю, что все сейчас должно быть хорошо. Давайте попробуем, пойду заведу, прогрею, наберу воздуха, и тогда уже все попробуем. Надеюсь, что эта подушка, ну, соответственно, она не будет выстреливать, а вот это сработает. И тогда хотя бы это колесо мы поменяем, а эти доеду на тракстап поменяю вместе с подушкой. Все, ребята, моя система сработала. Видите, колесо опустилось вровень, здесь тоже вровень, а это значит, что мы сможем хотя бы один аксел точно сделать. Дальше с этой подушкой у нас что? Ну, естественно, в ней ничего нет, потому что я ее заглушил. Я сейчас диптейпами аккуратно ее подвяжу, чтобы это все никуда у меня не делать. Все, ребята, ура, вуаля. Один аксел мы точно сегодня сделаем, если ребята приедут. Круто, да? Немножечко повозился и все сделал. Инструменты. Видите, не зря я покупал эти, эти, и там крат, наверное. 20-тонный я с удовольствием бы, 30-тонный, но он не работает, к сожалению. Хотя он такой же маленький, то есть было бы круто, конечно, чтобы он работал, но он не работает. Поэтому оставляю 20-тонный, 12-тонный оставляю, а 30-ти сдаю, потому что он не функционирует. Все, ждем подмогу. Целый день приехал с пайлота, смотрит, говорит, это ты поднял? Он говорит, да, это ты серьезно? Я говорю, ну да, нифига себе. Они домкратами своими не могут. Короче, еле-еле ходит, пошел, говорит, мне нужна информация про твой трейлер. Он говорит, мой босс сказал за последнее, за то, что я ждал, за то, что я приезжал сюда последний раз, тебя счаржить. Типа взять с тебя бабки. Я говорю, ну хорошо, раз такое дело, что чё... я могу сделать. Хотя они тогда мне не помогли. Ну, вот такой вот законный ракет, на который сам соглашаешься. Немножечко Витя в сторону уехала. В общем, чувак уезжает, интересно. Посмотреть, через сколько он приедет. Время сейчас 4.35, ребята. Как обычно к вечеру движуха начинается. Что вчера... В общем, парень какой-то, блин, беспомощный. Но были бы у меня его инструменты, я бы все сделал. Он приехал. уау ты все сделал, уже поднял. Я говорю, да, поднял. Давай снимай. Снимай, он начинает делать. У него ничего не получается. Перебортировать есть не может. Хотя все инструменты есть. Ну, короче. Я ему помогаю постоянно, блин Короче, он говорит, давай я говорит, сейчас все заберу, все шины И уеду на пайлот, на тракстоп Там все переобую и приеду, вернусь Здесь буквально 4 мили Туда-обратно, правда, миль, наверное, 14, потому что объезжать могу Ну, важно. Я говорю, ну, давай, ну, хотя бы, ребята, это будет гарантия для меня, что он вернется Да, он мои шины забрал куда он денется. А я пока вот этим займусь. Вот это сейчас постараюсь вытащить, потому что с этим, с шиной мы никак не сделаем. Видите, эта подушка надулась. Вот она тоже побилась, но она полная. Она полная, эта подушка. А вот эта она пустая. Вот она дырка, ребята. Видите? Сквозная. Пробила ее. Вот. Так что сейчас буду пока заниматься тем, чтобы освобождать барабан. И вот, видите, вот эти трубки все побило. И, соответственно, намотала мой плюсовой провод. Надо его, может быть, пока здесь свободно. Наверное, сейчас найду, да? Сейчас найду, где он порвался где-то далеко. И, наверное, проведу новый, я думаю, так. Куски шины залезли в тормозной барабан. Вот здесь я все вырезал аккуратно. Все, не осталось следа. А вот здесь пока нет. У меня есть болгарка, видите, электрическая. Она очень помогает. Легко, кстати, резать резину. Я не ожидал. Я думаю, сложнее будет. Короче. Сейчас ничего не получается, мне приходит на помощь моя лебедка. Сейчас буду тянуть в ту сторону и пытаться вытащить. Смотрите, по чуть-чуть, по чуть, чуть вроде идет. Блин, мои деревяшки уже подложки, смотрите, как криво стоят. Небольшая беда, конечно, но и нехорошо. Пробуем тянуть дальше. Пошло дело. В общем, ребята, пока его нет, я проделал просто колоссальную работу. Во-первых... Вот сюда попали шины и накрутились внутри внутрь барабана. И там также я тащил лебедкой, потом пилил. Ну, короче, я все вычел по кусочкам вот оно, все. Потому что он бы этим не стал заниматься. Он бы опять ныть начал. Дальше. Провод. Помните, у меня оборвался и намотался на колесо. <coughs> я это тоже исправил. Вот здесь вот оборвался провод. Я намотал новый черный, видите, он пошел, который я делал на гидравлику. Я вот здесь аккуратно его скрыл, зип-тейпами стянул. Его не видно, как бы не видно, да, вроде бы не видно. Здесь еще бы какой нибудь наварить бы, да, по-хорошему, наверное. Ну да ладно. Вот здесь тоже я его за трубу спрятал. Видите, труба вся блестит гидравлической, потому что шина об нее билась. Здесь я за трубу спрятал, но по-хорошему, конечно, кожух надо на всю. Буду иметь в виду, куплю себе шланг резиновый и просто все это дело обтяну до конца. Ну и, соответственно, он оборвался вот здесь. Вот здесь я, видите, заново все прикрепил. Теперь все должно работать, гидравлика. Но ну, я даже пробовать не буду, я уверен, что работает. Если не работает, то там есть предохранитель, он перегорел. Но он не может перегореть, ребят, потому что этот провод не под напряжением. Становится он под, он под напряжением тогда, когда я включаю выключатель, который находится вот здесь. Так что он был абсолютно не опасен. Накрутился, порвался, я протащил новый. То есть очень удобно, пока его нет, я здесь поковырял, потому что с колесами было бы тяжелее. Но тем временем жду, ребята, когда он уже приедет. Поставим колеса, и я поеду до ближайшей парковки. Потому что я не уверен, что мы вот это колесо поставим Мне же, я вам говорил, да, нужен разбег вот здесь А чтобы его достичь, нам необходимо включить вот эту дырявую, дырявую подушку Но включить нас ее не получится Поэтому я поеду до ближайшего троксопа, где мне ее будут менять, эту подушку а, Вот это знаете для чего? С баков спускают воздух, с этого бака Ну да ладно, ждем Ребята, все поменяли. Но чувак меня разбил. Вот это вот окошечко. Масло, за которым в котором можно наблюдать в хабе Сказал, что сейчас поменяем время на шапку 4 мили проедем. Ребята, не хочется покидать даже это место. Я так к нему привык. Как я сегодня буду засыпать, непонятно. Наверное, ночью вернусь сюда. Все-таки здесь заночу. Ребята, я уже так здесь обжился, что мне кажется, я что-то забыл. Вроде бы ничего не забыл. Едем в ШАП, он будет мне менять эту штуку, которую разбил. Неужели я поехал, ребята? Сегодня понедельник вечер, я здесь был в субботу в обед. Воскресенье, понедельник, два с половиной дня я здесь пробыл. Круто? По-моему, круто, как вы считаете? Заезжаю, ребята, к ним в ШАП. Будут ремонтировать. Ихал, ребята, я с сервиса. Они мне поменяли вот этот хаб, куда заливается масло, то, что они разбили. А, я говорю, давайте поменяем подушку. Они посмотрели, в наличии у них подушек не было. Но сказали, что завтра утром вот проверит. проверят. Я вот я не знаю, насколько это необходимо мне подушку менять. Думаю, надо посмотреть, насколько она там низко. Играет ли она какую-то роль, когда она совсем опущена, как у меня сейчас. Не совсем опущена, в среднем положении. посмотрим. Короче, взяли они у меня 828 баксов. Не знаю, почему. Там бумажка есть, расписано. Все, посмотрю попозже. 828 баксов и того... Получается полторы тысячи эвакуатор, 1000 шины и 800 баксов. И получается у нас 3328, так что ли? Вроде так. Такая математика, ребята. Ребята, проснулся сейчас и скорее побежал на эту станцию, на которой вчера мне меняли хаб, ойл хаб. Но, как вы помните, мне еще нужно подменять подушку, аэрбэк. Я пришел к ним, они вчера поверили, у них нет наличия, но сказали, что утром мы будем всем звонить. И действительно, они такие ответственные. Я прихожу, он с моим листочком сидит, названивает всем и каждому. Вокруг нигде это в этой деревне, блин, нигде нету моего аэрбэга, потому что он какой-то там особенный, здоровый, большой, крупный. Сказал, он стоит 400 баксов. Но он нашел, есть Salt Lake City. Salt Lake City здесь ехать буквально где-то 70, ну, пускай 100 километров, хорошо. 100 километров, 120 может быть, и... Там она есть, они могут оттуда заказать, привезти завтра утром А сегодня утро, то есть я опять день теряю Либо я могу туда доехать сам Я выбрал второй вариант, он мне дал адрес, название этого, этой компании Позвонил в эту компанию, сказал, что он едет Они сказали, что у них есть два в наличии И, собственно, будут мне сейчас менять Поэтому я, мне нужно доехать Одна сторона немножко низко стоит Но я думаю, что я сейчас подниму максимально вверх подушки Таким образом две этих сработают, поднимут А с той стороны одна сработает и поднимет меня надеюсь, что доеду, надеюсь, что моя заглушка не вылетит по дороге трейлер совсем не упадет, ну а что делать, ребят, понятно, что э, лучше бы, конечно, поменять здесь, лучше бы, конечно, дождаться но время, деньги, поэтому потихонечку 100 километров никуда не денусь, я доеду ребята, под звук под звук вот этого уведомления о том, что у меня low system air pressure маленькое давление в системе воздуха я вам сейчас расскажу, ладно набирается я вам сейчас расскажу вот что я хотел сейчас поехать сооклассити но вы знаете я попытался поднять трейлер я смотрю а там он очень низкий я пытаюсь его поднять принудительно да вот этой клавишей но это не получается сделать потому что там очень сильный лик там очень сильная потеря воздуха не понимаю где эта потеря потому что моя заглушка стоит может быть еще один айрбек повредился я не понимаю ну в общем я решил, что это будет большая проблема, я сейчас поеду где-то на трассе 100 А пространство между трейлером, ну, по умолчанию, да, когда он стоит даже не на подушке, даже не на низком положении, а совсем висит, да, там места очень мало, меньше сантиметра, поэтому если я сейчас поеду, будет дуть ветер, и он будет перекос... перекошаться иногда, мой трейлер, и задевать подкрылок, потому что подкрылки здесь низкие, крылья здесь низкие, для того, чтобы машины я смог сгонять то это будет большая проблема, тем более груженый он быстро мне порвет шины эти новые, понятно? поэтому как бы мне не хотелось продолжить движение я это сделать сегодня, к сожалению, не смогу я пошел к ним, говорю, давайте заказываем подушку говорю, может проверим, может мне две надо он говорит, давай я две закажу, если что вернем нет проблем, подушка одна стоит, он узнал три сотни блин, ребят, здесь ехать час до Соколэк Сити ехать час, я не знаю, что делать у меня машины никакие не заводятся кроме Феррари, на Феррари я опасаюсь знаете, час на Феррари кататься я не хочу тем более скользко если бы была какая-то машина попроще ездила, я бы ее взял. А, кстати, а что насчет того, чтобы я отцепил трейлер и поехал, вау! Видите, ребята, мне надо просто с вами немножко поболтать, и я прихожу к правильному варианту. Я сейчас пойду к нему, скажу, что что если я отцеплю трейлер и поеду, потому что здесь час езды, и все. Договорился, молодец, чувак такой классный, мужичок, все утро звонит им, переживает за меня, везде названивает. Короче, я говорю, слушай, ну классная же идея. Он говорит, очень классная идея, конечно, быстрее получится. Но ну, мне надо скорее. Он говорит, давай-давай, без проблем, давай, трейлер оцепляй, езжай туда, забирай. Ему позвоню, предупредил, скажу, что парень сейчас приедет, придержи там эти два аэрбэкса. Ребята, как я сразу не додумался. Сейчас-то у меня трейлер стоит на ровной поверхности, с ним нет проблем практически, с колесом, по крайней мере, он не перекошен. Поэтому я спокойно ставлю, сейчас деревяшки подкладываю, у меня деревяшек куча. И Погнали. Ну что, ребята, уложил вот так, как, знаете, шпалой. Так, так, так, так, чтобы лучше держались. Плотничком там, здесь. Опускаем подушку, и тогда у нас должен появиться вот здесь просвет, и мы безопасно можем отъезжать. Отпускаем и смотрим. Смотрим, что происходит. Все, напряглись наши деревяшки. И стой с этой стороны. Смотрим, там просвет ищем. А вот здесь должны подушки сейчас смяться. Также нам необходимо кингпина отцепить. Для этого у меня есть специальная штука. крючок. Берем вот сюда. И тащим. Что у нас здесь? Здесь напряглось, но просвета еще не появилось. Ждем пока совсем подушки спустятся. Ага, вот видите, уже есть щель. Уже есть пол сантиметра. Все, этого вполне достаточно, ребята. Я могу безопасно выезжать, а потом заезжать обратно. Так что сейчас двумя руками вот это пытаюсь открутить и все. Все, поехали, скорее всего, Клаксити. Здесь буквально час езды, ребят. Ребята, час езды, и я приехал за запчастями. Пойду забирать. Классный магазин такой. Много-много разных запчастей. В том числе, видимо, здесь есть и станция. Вот они, кстати, лампочки, а вон там стоят арбеги. Он сказал, что одна стоит 160. По-моему, 170 сейчас посмотрим. Я думаю, сейчас спрошу у нее, есть ли у него линия от нее, чтобы мне не прогадать. Знаете, куплю сразу линию, вдруг она порвалась, когда я ее заминал. Не знаю, ребята, похоже, я поторопился. Короче, продали мне вот такие огромные. Это другая фирма, они сказали, что номера все разные. Здесь четыре крепления. Ну, блин, я не помню, чтобы у меня были четыре внизу. Ну здесь похоже, конечно, но какой-то он больно здоровый, у меня был меньше И ничего не поделаешь, то есть только ехать назад Я туда им позвонил обратно а, Они говорят, что перезвонят мне через полчаса, потому что тот чувак уже куда-то уехал Вот фигня-то, блин И не проверишь, снизу сколько болтов крепления То ли мне здесь ждать, то ли не ждать, не понятно То ли ехать быстрее, туда приехать, проверить и назад уехать сюда, пока они не закрылись Вообще ничего не понимаю Пойду, наверное, позавтракаю потом приму решение. В общем, когда я им звонил, этого мужичка не было. Нормальный такой. Сейчас он здесь уже оказывается. Короче, я им не стал говорить, что я думаю, что меня не подходит. Чувак здоровается со мной. Ремонтник тоже. Я думаю, что не подходит. Пускай сами проверяют. Может быть, действительно подойдет. Посмотрим. Волнительный момент, конечно. Ну да ладно. Сейчас он говорит, давай, говорит, коннектинг свой, говорит, трак-трейлер и заезжай на второй, второй полосу. Так, сейчас вам постараюсь показать, как состыковка происходит. Вот так жестко, но зато с первого раза, ребята, все получилось. Все, сейчас собираю свои деревяшки. Вот видите, подушка спущена. Сейчас я ее подниму, и трейлер поднимется, и я смогу забрать деревяшки. Ребята, какое-то проклятие. Хорошо, что я никуда не поехал сегодня. Смотрите, что произошло. Еще, ребят, смотрите, проблем. Помните, он вчера разбил мой ойл hub. Видите, он весь протекает в округе. Это не то, что здесь оставалось, это уже новое. По всей плохая прокладка. Так что сейчас и это они тоже будут чинить. А я пропишусь, наверное, здесь. Сниму у них какой-нибудь отель здесь рядом. И думаю, что на пару месяцев вперед снять пока что. А там дальше посмотрим. Если отремонтирую, то поеду дальше. Нет, ну значит, еще на пару месяцев продлю. Сколько шина моего размера нет, представляете? Вот вам, ребят, что хотел показать. Видите, вот эта подушка, которую мне нужно менять. И вот ее крепление снизу, если вам видно. Ну, вряд ли вам, наверное, что-то видно. Нужно ближе камеру подносить, если вы скрязно. Там, оказывается, 4 отверстия. Просто используется только два, а два свисают. Так что я купил ту подушку, что нужна. И ребята сейчас будут ее менять вместе с устранением вот этой проблемы. Потому что масла там нет. А это значит, что она протекает. Все понятно. Вот, ребята, и погода налаживается. Я трак свой налаживаю, и погода налаживается Welcome to Evanston. Город Evenston, штат Вайоминг Штат, в котором постоянно снега И вот здесь можно такую классическую зиму российскую увидеть Я оставил трак пока, непонятно, когда они возьмутся Как я уже сказал, очень медлительные Оставил трак, никто не выходит, но я думаю, пойду пока take a breakfast Вот Здесь, он сказал, есть какое-то кафе, а там есть Subway, но он говорит, это лучше, но я с ним, в принципе, согласен, поэтому пойду-ка я позавтракаю хорошенечко, уже обед, правда, как хорошо, ребята, что я не поехал никуда, потому что оно бы у меня так или иначе бы вышло из строя, непонятно, по какой причине, холодно, жарко, перепады, как-то связано или нет, не ясно, ну да ладно.